Сейчас вы видите, как монтажники из деловой полиграфии размещают баннер развивающий игры России». Баннер «Европа» высокой плотности, специально для того, чтобы быть размещенным на улице. Монтаж идет на металлическую раму и крепление при помощи шнура. Кому необходимы баннеры, либо монтаж любой сложности, обращайтесь по ссылкам и контактам, которые указаны в описании под видео.